Друзья, приветствую! Добро пожаловать на мой YouTube канал в сегодняшнем видео проведу для вас обзор research интересного проекта, который уже на рынке с готовыми решениями для бизнеса, много клиентов, много партнеров. В общем, интересный фундаментальный проект. Прежде чем инвестировать, давайте погрузимся в идею. Давайте знакомиться. Перед просмотром обязательно прожмите лайк уже аванса Итак, это идет. У нас речь про DAO индустрию. Это. Уже было на моем канале Свечного рассказывал, как работает DAO, что это такое. Посмотрите прям видео, настоятельно рекомендую. Здесь выше появится всплывашка. Перейдите, посмотрите ролик. Ну вот для тех, кто впервые попал на мой канал, все же коротко для новичков, не все, что это такое. То есть это децентрализованные автономные организации, расшифровываются. Это определенная такая форма бизнеса, которая внедряется сейчас в многие компании и вообще в целом многие сейчас уходят от централизации то есть если централизация это у нас есть одно определенное лицо которое так или иначе влияет на судьбу компании то используя DAO решение уже сообщество само будет решать как управлять компанией принимая те или иные голоса по определенным вопросам то есть это может быть с кем заключать партнерство какой прорабатывать план по развитию продукта то есть и так далее. Как вообще в целом, в каком направлении развиваться все вот эти вещи принимаются на голосование. И таким образом децентрализованно сообществом принимаются решения. То есть это современная ИП, ООО организации, но уже только децентрализованные. Как я уже говорил, то есть они бывают разных типов. То есть бывают протокольные, которые применяются в большей степени в дифа сегменте, создаются различные протоколы. Есть грантовые, да, то есть это современные благотворительные компании, которые выделяют деньги молодым стартапам, компаниям есть инвестиционный DAO, да, все больше различных венчурных фондов переходят на данный формат, даже комьюнити блогера тоже можно сюда отнести, которые допустим пулом инвестируют какой-либо проект, они могут тоже это делать через DAO, это тоже будет считаться как инвестиционное DAO. Также в NFT это очень часто применяется, в целом это современно, это безопасно и это просто самое главное. Ну есть еще и конструкторная DAO, то есть это такой тип DAO, который как раз-таки собирает DAO для разных компаний. То есть помогает им перейти на данную модель. И как раз гость сегодня у нас относится к разряду конструкторных DAO. То есть проект называется X DAO. Используя данный конструктор, вы можете как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Создать свою организацию децентрализованную или перевести там свой бизнес в данную модель. То есть очень фундаментальная и востребованная ниша. О чем нам говорит такой сервис как DeepDow? то есть это сервис аналитики DAO организации. Давайте изучим, посмотрим какой объем рынка сейчас. То есть если еще несколько лет назад данный рынок где-то насчитывал порядка 300 миллионов долларов, то уже на сегодняшний день это больше 11 миллиардов долларов, ребят, на секундочку. То есть рынок вырос буквально в 30-40 раз за это столько короткое время. И причем это 1% от всего рынка. Потенциал просто сумасшедший, он растет с геометрической прогрессией. Поэтому, если у вас будут проекты из данной индустрии в портфеле, то это, я считаю, отличное решение. И как раз XDAO это очень, на мой взгляд, фундаментальный проект. Окей, ребят, давайте проанализируем конкурентов. То есть, по статистике такого сайта, как DeepDAO, мы видим, что на рынке уже 4800 с лишним DAO-организации, из которых а, сделаны 3800 на Арагоне. То есть, напомню, это Арагон, это достаточно такой древний проект. Еще 2017 -го года он на рынке, и он использует далеко как бы уже не современные подходы. Но тем не менее, ему доверяют, он лидер на рынке. В XDA уже более продвинутые и уже упрощенные методы для сбора DAO-организации, да, как для конструктора, и поэтому он на сегодняшний день а, является главным конкурентом. Также здесь используются собственные смарт-контракты во время сбора DAO-организации. Да, Они прошли аудит у такой компании, как Hacking. Но это, пожалуй, как бы не самое главное. Главное, это то, что продукт востребован, и много компаний нуждаются в их услугах, и это реально факт. Об этом даже свидетельствует то, что разрабы получают гранты от известных компаний и побеждают на известных а, хакатонах. Допустим, таких как Binance Smart Chain, Polygon Hackathon, Haco Chain, гранты от известных брендов, известных компаний Near, Optimism. Moonbeam, Оазис, то есть это реально круто, реально круто. Много стратегических партнеров, то есть парк, что это такое? Это город будущего, который базируется на острове Бали. то есть заключили партнерство по выпуску стабильной монеты парк, то есть которая поддерживается, парк Real Estate, это комплекс, жилой комплекс моей недвижимости, стоимостью в 100 миллионов долларов, так вот, у них определенная точная механика токеномика, которую разработала XDAO на платформе XDAO DeFi, которая включает в себя несколько этапов. То есть, первое, это стабильная монета, которая выпускается с использованием активов Парк в качестве обеспечения. При этом XDAO и парк работают рука об руку, контролируя при этом эмиссию и номинальную стоимость. Во-вторых, стейблкоин приобретается для оплаты услуг парк очень такой стратегический партнер, также Symbios Finance, а такие венчурные фонды зашли как Punch Capital, Afford Capital, Park Ventures. Сейчас же проект находится на этапе Pre-launch и публичное IDO намечается в октябре этого года. Далее объясню, как можно в нем принять участие. Прикольно то, что команда не собирает деньги непонятно, неизвестно на что, то есть уже есть готовые решения, Uh, уже много есть клиентов потенциально, готовая база, поэтому вопрос уже стоит конкретно масштабирования. И как бы уже не, нет сомнений, как бы выстрелит этот проект или нет, учитывая то, что очень uh, такие uh, известные гранты получают ребята от uh, крутых компаний. Команда здесь публично, миллион интервью SEO на ютубе тоже можете просмотреть, прям очень много контента, тоже рекомендую ознакомиться. Медина uh, здесь на высоте, команда в целом большая, открытая, можете с ней познакомиться в разделе Тим. Также у них в команде известный художник в проекте, он в качестве арт-директора, то есть Pop Lampes, создал самую большую каллиграфию в мире, в числе его клиентов такие компании, как Lamborghini, Adidas, Nike. Как бы впечатляет. Высокая активность комьюнити в Телеге и в Твиттере тоже. Подпишитесь туда, чтобы следить за обновлениями, анонсами xDAO, все ссылки будут по данным видео, кстати, ребят, в GitHub у них тоже постоянные обновления, видно, что над проекта постоянно трудятся разработчики и которые следуют согласно дорожной карте. Я считаю, что проект интересный, в него однозначно нужно инвестировать, но не все как бы смогут это сделать, потому что сейчас продажа доступна только для определенных там, фондов, то есть простым смертным не так уж и просто сюда зайти, но тем не менее, мне удалось раздобыть небольшую локацию для нашего комьюнити, то есть мы можем сформировать с вами определенный пул и проинвестировать на данном раннем этапе в xDAO. Для того, чтобы принять участие, вам необходимо заполнить форму. То есть я однозначно буду здесь участвовать и все мои друзья здесь будут участвовать. Если вы хотите вместе с нами здесь поучаствовать, заполняйте Google форму, укажите обязательно свои данные, укажите обязательно свою почту, свой адрес, в который вы будете инвестировать и выберите определенную объем инвестиций, которые вы хотите осуществить. То есть сразу скажу, что много нам не выделили, поэтому ограниченное предложение для тех, кто реально хочет добавить этот проект в свой портфель. Ссылки будут на формы под видео, на комьюнити. Пишите, пишите также в личку, задавайте вопросы, помогу. Объясню, как можно здесь вместе поучаствовать, потому что перспектива реально большая у данного проекта. Мое мнение. У меня на этом все. Подпишитесь на мой YouTube. Буду дальше анонсировать новости а XDAO у себя на ютубе также в телеге. И успешных вам инвестиций. Всем пока.